всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я тебе расскажу схему как ты сможешь заработать 5 долларов 10 20 все зависит от тебя первый сайт про который я снимал видео обзор это китайский сайт fast здесь можно инвестировать от 10 долларов на один день вывести день. также здесь есть партнерская программа вот она за то, что вы будете приглашать друзей-партнеров, вы будете зарабатывать на партнерской программе. И это все можно делать без вложений. Вот первый уровень 7%, второй уровень 3%, третий уровень 2%. В этом сайте я принимал участие, снимал видеообзор, наверное, месяц назад. Также за посещение данного сайта ежедневно мы заходим на данный сайт, нажимаем на сундук и здесь нам дают бонусы за один день посещения 028 за три дня 088 долларов за 7 дней 218 за 15 дней 468 и 30 дней вот, 10 долларов в этом сайте можно выводить абсолютно без вложений если мы перейдем вот на главную здесь у меня вот по нулям сегодня я туда уже выводил деньги вот если мы посмотрим, сколько я вывел. Вот получается 10 месяца 4 числа я здесь делал депозит на 10 долларов. День прошел я вывел 10,5 долларов. И вот сегодня прошло уже сколько, 24 дня. У меня здесь накопилось, за то что я ежедневно посещаю данный сайт, 6 долларов 12 центов. Я сегодня их поставил на вывод. Здесь минималка 5 долларов. И сейчас я вам покажу. Вот выплата у меня на кошельке. Вот она. 6 долларов 12 центов. Данный сайт платит. Не знаю, сколько он еще будет работать. Но за то, что мы ежедневно здесь посещаем. Нажимаем сундук. Нам здесь дают доллары. Вот таким образом здесь можно зарабатывать. Также приглашаю друзей партнеров. Мы будем зарабатывать от их инвестиций. Далее я вам покажу вот, два сайта, это вот э, shop740 и онлайн shop магазин. Данные сайты, они также еще работают и платят. И завтра в такое же время будет видеообзор на новый сайт от этого же администратора. Кому это все интересно, подписывайтесь на канал. Следите за новостями. В Телеграме новость выйдет быстрее. Также выйдет видео на канале. Вы можете зарегистрироваться. Попробовать с вложениями. Также вы можете попробовать без вложения. Нажимаете на партнерскую программу. Она здесь на 3 уровня на этих сайтах. Приглашаете друзей партнеров. Они будут инвестировать. Вы будете зарабатывать комиссию. Также давайте сейчас перейду в мой кабинет. Здесь я работаю с вложениями. Если мы посмотрим, здесь я вот вложил, получается, 19 числа 10 долларов. Данный сайт работает уже 9 дней. И сегодня я вывел от очередные 2,5 долларов. Вот сколько я уже оттуда вывел. Видите, все на ваших экранах. Ежедневно сюда захожу, делаю два задания и вывожу прибыль. Данные сайты хорошо себя показывают от данного администратора, так что можно смело залетать. Завтра будет видеообзор, Также я видео скажу, что данный сайт новый он будет от этого администратора. Вот 2,5 доллара я сегодня вывел. Вот она выплата. Сейчас я вам покажу. Вот она. 2,5 доллара. Все платится. Также в этом сайте это также магазин, здесь минимальная инвестиция 10 долларов, также можно работать без вложений, приглашая друзей и партнеров. И в этом сайте я также вывел сегодня, сейчас вот я вам покажу, здесь получается я 23 числа. Снял первый видеообзор, работает данный сайт уже 5 дней. И вот мои выплаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть выплат я здесь уже получил. Здесь так само, кто со мной зашел, они так само уже окупились. И вот последняя выплата 3 доллара 10 центов была сегодня. Вот она выплата 3 доллара 10 центов. Все платится, все круто. Кому интересно, следите за новостями. Завтра будет новый обзор, новый сайт от этого администратора. Вот такая, друзья, схема. Регистрируйтесь без вложений, кто хочет. Кто хочет с вложениями. И зарабатываем на вот таких вот китайских сайтах. На этом все. Всем желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.